Доброе утро, время 8 часов. Сейчас реально утро. Быстро... быстро пьем кофе и едем. Хотела торопимся, быстро кушаем. Мы как-то уже на легкий завтрак перешли второй раз, третий. Кушаем только кофе с булочки, либо вон леж вообще без булочки. Я какая-то сумная еще прям. Конечно, потому что только При условии того, что мы легли где-то в два и встали. Мы очень быстро, судорожно позавтракали. Леша меня выгнала, я даже кофе дать пить не успела. Пошли-пошли-пошли-пошли-пошли. Так, сейчас бежим в магнит. И потом нам нужно будет перелезть вот через эти пути железнодорожные, там под низом. И слева нас должно ждать 606 серебристый УАЗик. Надеюсь, мы не потеряем. Мы доехали? Там речка очень чистая Можете с собой купить, в принципе не брать Я вот тоже думаю. можно где-то здесь скинуть? Да, Проходите, Проходите, вы первая Какой у тебя подиум? Видишь, ты хотела черную? Как раз. старый <смех> воин который любит пожрать зеленую траву траву не даем увидели то что потянулся два повода на себя чтобы он голову поднял потому что это перец еще тут. Давай давай давайте Сразу собирай. Uh -huh. Донизу, так спустишься, камеру лучше спрячь. у тебя сейчас в кусты может где-то затащить. Там на ровненькое выйдете уже. Uh -huh. Снимаешь нормально. Повод покороче собери. На себя? Вот здесь. Uh -huh. Двумя руками. Uh -huh. Два повода на себя, он остановился. Про дистанцию не забывай. Не все мальчики. И скучки ноги вперед, спину назад упал. Неудобно прям видно пуститься. облегчились. <свят> Почему ему траву нельзя? Ему наклоняться нельзя. А. Потому что у него седло держится на ремнях, оно за, они затянуты. Когда он наклоняется, переживается <свят> кровеносный сосуда. и образуется гематом. Попить можно. Траву есть, на. Потому что он это делает постоянно пару раз дали потом он спрашивать не будет он просто забегать будет и есть ну, веточки допустим да, может погрызть, вот эти вот ну, он свет обнагреет а, чтобы вот всю дорогу будем где контролировать не ехать на нем и контролировать чтобы он не залезал в кусты Будь здоров. Попить? Попить? Все нормально. То есть еще год и его можно уже так в основном не трогать. А тут молоденький, да, спереди? Впереди вот 11 лет, сзади тоже 11 лет. Стоит какие камни еще прикольные, да? Mm -hmm. Че уметь Это здесь было опасно, да? Так почувствовала. Прям. присядцы. Мухи, видать. Такая прохлада прям, прохладная. Такие они классные! Как тебе ощущения? Вообще круто! О хулиган вот это все время зажёг да? хотел. свой вкусный. Ты как это страшно, они бегают. Это а весело, мы так не скажем. Как ты уже только научился? За жопу хотел ты его Я тоже так хочу. Так, ну, ну, пока пойдемте купаться, потом, когда они приедут, будем пока... Да. Сделай Хочу один остался Он, он как, как этот? Когда кошки хотят куда-то прыгнуть или схватить что-нибудь, уши назад так делать, это тоже тип делает так, целится. Ух ты! Прыгай! Я не пойду. Нет. Ты попала, попала на тебя вода, когда мы пойдем? Нет. Да, холодно. Я не пойду. Иди. Я, я просто потрогаю его. Ты так не спустишься, сколько. Холодная? Классно. Вода холодное купаться. Где-нибудь спокойнее бы, я бы Сейчас как-то меня мне вот это. Ну, там где-нибудь на камни выбьют. Говорю, там да, прикольно вообще как. <laughs> Прикольный видок, да, здесь? седла я могу сфотографировать да да, да, че, да давайте я да. пофоткаю давайте вы поповкаете а? давайте вы и я по фопустушки да. фотосессия что сказали сделать надо да. а ты А ты натяни его как новострил. я отстрел. Теперь можете Я говорю... Что это такое было только что? Кажется, я Держись. Сюда мы пофоткались. Но здесь хотя бы одна нормальная там Вот этот прям черный-черный вообще а -а -а. профацик. Ты хотела черного, как заказывали? Вот этот чернее. Коричневый тоже красивый. Евроливы. Твой повыше, да? А? Твой повыше. Мой самый старый и самых да? хулиган. Он ехал, хотел Сашкину лошадь, ну или коня, пустить за задницу всю дорогу. А он пока при припарковали тачки свои. Вода прохладненькая набрали. Прям, прям холодная. Мне здесь прикольно с таких ващелей, нет. Он, тоже, он березы, смотри. Катерианы, прям полц, камушки порошки. Катерианы, по, как я, я видела. Ну, типа, Лиан, мы там ехали, а -а -а. там прям вот так свисали друг на дружку все. Вот так вот боюсь, так здесь у меня легнут. Кушнут, Боишься? Конечно, ну, конечно. Они огромные. Если он кучнет, он мне откусит куки руки и мясо. Да, ну прям. Они травоядные. Он прищипнет. Ну, так вот я вот так не могу, я прям боюсь, что он со мной сделает. Брёв, мне надо а мне количество времени Соб... задеваться. Смотри. Собачка Сколько? прям сзади не переживает. А? Ну, она про караульках прям везде, везде рядом прям, ходит. Я говорю, все, он всегда рядом с ним, ага. сзади, хочу, везде. А, вот смотри, твоего, а? А, он, смотри, за, за задницу кусил. Нет, нет. Что прям очень Что да. Будет больше времени какие красивые. Я О, у, них, у, них, у них такие Тачи. эти, да? ну, он живой, да, он Что, Снимать надо? Да. <сосатый> спасибо ну вот такая сидушка горячая с подогревом видать куда мы поедем туда А, а за, выстраиваемся. так? Он прям резвый самый а, смотрит, смотри. Кого? Кого вот. нас? Ты можешь пофоткнуть? А или Нет, еще? У нас свои, кто лошадит, горы, а. Да, да, а да. Вы рядом, да, да. пойдет дальше. А можете поснимать там сбоку как-нибудь? Как как, по как получится? Ну как сейчас пойдем. Я у Нас видеосессия видео сессия будет. Ну а, да ты... А, ты камера а. О, Таня, ты теперь... Ага Грома придерживай, больше а, а, ну, Всё. Твоя мечта сбылась. А, я видел, зайти, О. Пойдем, пойдем. Метки из ног льется вода. мясо О. Вы класс. Попробуйте, а там если хотите. Это ваша до да, вина Сам делаешь. Попробую. Хоть на лаваш. Полторашка четыреста рублей, я <farmers> Угу. Полторашка, нифига себе. Вкусненько. Да, ничего такое, прям... Оно холодненькое еще. Там прям такое сладенькое, да? Ну, полусладенькое. Можно, конечно, я пройти прям слином. Можно, ничего не нормально реагирует. Я бы даже не взяла, она мне бы понравится. 400 рублей полтора. Там кто-то ест, Очень... а можем туда посмотреть? Там, там, там кролики. Я вижу там кого. Кролики, Это морская свиньи, свинь. Такие езжу. У меня была вот такая, которая была в кашу ну, ну, куры, прикольно. ладно. Кур, ты ей дома посмотри. Ой, какой большой. Напугал. Она <свист> <свист> на нем тоже да, ездит? сейчас нет сейчас начнем ставить под него Он просто молодой нет. это два года 3 как. да. какие-то куры странные какие-то а вот я смотрю что-то какие-то они прям это ой кролик смотри сидит вот рядом вот не на лошадку смотрю кролика я дома уже они вообще не боятся прикинь а где кролика? вот сбоку они тоже Батый, яйца несут, не да? А? Яйца тоже несут. Да? Маленькие. Маленькие, наверное. Но они меньше, да, но когда их разбиваешь, они одинаковые как с обычными. А? Я первый раз таких вижу. <сíck> <сíck> Решили взять полтора штука. Да, вот, а сейчас там проведут экскурсию по Каниушниково. Вот. И мы пришли. вам покажем. А на чем я ехала? Я забыла. Холлибон, первый год. Вот таблички видите? 2009 год это рождение да не один слинка выданы ну, дальше посмотрим Сейчас я прям камер. крупный а, какой да он больше прям помощики мне кушать да. водохранилища а разницы да, крупные видел они прям а большие таблички даже есть да, да, да, да. Не а -а -а. вот англо кабардинская белорусская упряжная тоже кабардинцы. и кабординцы хотят я боюсь не, они не писаются. Только бему можно схватить. Вот этому погоду. Да? Ага. Четвертий. Он ждет. Что мы принесли? Нет? Сейчас я буду выросли. Гром. Гром, вот этот красивый тоже с челочкой, такая mm -hmm. моська а это кто? Ну, это очень, очень Мы по -полтораху возьмем. А это вот девочки, которая. А какое это было? Это, это полусладкое. Пол пол пол пол пол Оно 400 рублей и оплата водителю также за прогулку и за вино. Ага. Mm -hmm. Пойдем, дадим? Иди. Я боюсь, таки А сколько их всего? 6-6 шесть, шесть лошадей, да? Да. А, ты каждый ходишь а ну, хочешь А яблок а 5. А там уже... Один... Один... Ага, все. Ну, давай, я подержу, а ты иди. Так а ты что боишься? Ну, да, конечно, боюсь. Вот, смотри, как оно Всех покорлю. <смех> Ой, Ой. Ну, сейчас <смех> <смех> О, схватил. Ну, я И тоже. Тебе. Да. тебе тоже. Ням-ням. Да. Боишь, -ням. что только... Ему давали, да? Только что? Да. Он тот не смог большой яблок сесть. Вот этот? у нас вот эти мягкие у них. Давайте, на открытой ладошке Просто не пальцы, а... Я бы... Это чё? Ну, не страшно... Ну, Я даже дам такой такой мягкий, прям очень бархатный. Потрогай. Боюсь. Прям ты такой, как прям, да не будет, не ну, Что ты? ты, не будет он кусать тебя? Он, он же травоядный. Нет, я не решусь. Ну, вот. Они прям побывать с ними, Очень красиво. О, моя морда.